Всем привет! С вами синта Алена. В этом видео мы будем играть в замечательную игру star stable Если у вас есть вопросы, где Маша, то Маша тут. Она рулит, а я комментирую, поэтому мои слова часто не будут совпадать с происходящим на экране. Вот, получается так. Че, Маша, поехали? Че ты не едешь? Вообще, че, че, вообще происходит, я не знаю. Ну ладно, поехали, хорошо. Маша не может запрыгнуть текстуры, я осознал. Будто бы это я играю, да? Хорошо, хорошо. Ну у меня все в пикселях, ладно. Ну едем куда-то. Куда-то едем. Сейчас будем выполнять задание. Задание, знаете, 300 IQ. Понимаете, о чем она говорю, да? 300 IQ задания, да. Ой, заедем на конюшню, думаю, чё, чё нет? Если я же от себя это говорю, правильно? Правильно. Какой кринжа, я не знаю. Да. По-моему, вот эта лошадь называется как пятнистая Блуна, она, я точно не уверен. мне в принципе абсолютно наблюдать. Мне кажется получится какое-то неатентичное видео Какое-то такое <смех> шляп <смех> Ну ладно а, Бред, да? Блин, так не умею Пытаться нести бред Все смонтируешь, да? Ну все хорошо <смех> Ну что, едем? Преодолеваем трудности Препятствия Все в жизни сложно, не так все просто Если вы думали, что в Star была это не жизнь как бы, Вы очень сильно ошибаетесь да, Это почти жизнь те же лошади, да? В жизни тоже есть лошади. Да, есть разные лошади, да, чего нет. Знаете, всякие... Бля... Я вот впервые в жизни увидел лошадь настоящую, наверное. Ну и как бы, наверное, прокатился на ней. Ну как бы, отнош... ну не знаю. Вообще, во-первых, очень сильно болит задница, ебать. Во-первых. И те, кто катается на стоп на лошадях, я думаю, это вообще пизда. Я не понимал, как как вообще. Я как бы могу выполнять какую-то тяжелую работу, но... Как бы ездить на лошадях, это, по-моему, еще сложнее, на мой взгляд. Как бы я к этому не стремился никогда, это не было моей целью. Но мне кажется, если это было моей целью, это было очень сложно реализовать. Ну вот многие реализовывают это. Не знаю, как только. Какая-то, блядь, петушина какое-то место. Не нравится мне. Замки, замки какие-то беспонтовые. Вон мельница, это по-русски, вот по-русски мельница. Потому что эти замки, бля, где живут буржуи. Буржуи, корейцы. В ковочках таджики, бля. Таджики же тоже богатые. Вы не знали? У нас халини не такие богатые, блядь, бля. Маша, конечно, все вырежет, бля. И что хочешь оставить. Ну что, прохожу в гонку, что там соревнования, ветряной, э, ветряной мельницы, правильно? Ну, ничего сложного я проходил, в принципе. Я думаю, Маша справится. Она, тем более, профессионал в этой игре. Я не буду говорить, в какой игре я профессионал. А, так, едем непонятно куда. Наверное, это... Произошел какой-то сбой в системе. Сбой в системе мозга. Мозг же как работает? Очень странно. Даже пропитые люди, представляете, могут... Думать, Думать. пропитые люди, абсолютно пропитые. Даже работать могут. Они просто в своей системе, они застаиваются и получается у них думать даже в этой системе потому что они привыкли а если их поставить какую-то другую систему ничего сделают наверное я не, не по игре да говорю ощущение самого себя на... я вообще жрать хочу блин. я вообще не наелся них хуй... ну так вот едем на задание правильно бесмонтовая жизнь бездельная жизнь бездельника называется я не забись могу четко сказать забись вот, при, в принципе, как у меня постоянное настроение, вот, вот такое же. Постоянно вот, эта маниакальная депрессия, ебаная, которая никуда не уходит. Ну ладно, мы же сильные, сильные личности, правильно. Надо бля, преодолевать трудности. Да. Как бы сдохнуть мы всегда успеем. Можно сдохнуть хоть сегодня. Но нужно преодолевать трудности, чтобы сдохнуть красиво. Как бы... Жизнь это есть рабство, да, жизнь рабство. Ничего, базара нет, рабство. Но как бы... Как бы и в рабстве есть смысл, что смысл в служении, вот это тоже так считаю, мне кажется, в служении смысл. Можно служить кому угодно, даже собаке, но смысл в служении. <плёк> так, я прохожу квест, да? Что мы можем поделать, Идрис никакого, никого не служит, даже себя, да? Ну, что поделаешь, как бы? Реально ничего не поделаешь. У меня уже вода кончилась, б***ь. Мы готовы, что это за клоун? Конченный клоун, блин, же клоун. Так что не обольщайтесь. мы делаем это только ради себя. Хорошо. Клоун, я тебя понял. Так, Зи, это Зи. Зики кивает, знак согласия. Лошадь кивает, я вакна. Это... это Вов. И все кивают. Ни... Никаких вопросов. С долговязыми мы разберемся. Долговязам? Как это, кличка на зоне. Да. Посмотри, Идрис устраивает головомойку. головомойку. Пиздец. Ну он пир, блядь. Да ладно, разве не может так поступить со старым другом? Мы через столько прошли. Пизде... что Стало слушать меня, Я, конечно, потом посмотрю. Да. По -по... Нет, я лучше включать не буду, еб***. Здесь трудом сдерживает смех. Что за жесты у нахуй. И чё? И чё, долго эта экзекуция будет, Маша? Я очень устал, хочу сдохнуть. Что ты ржешь? Ой, блядь, мы едем на, на дискотеку, блядь. А, пить пиво. И водку с лимоном едем. Это было желание под коркой моего мозга. Я его даже как бы не формулировал, ну, не формулировал вообще никак. Что мы едем за это... Данж, бы какого вина для да это данж смотри данж сейчас будет мог смотри Сейчас будет вы лошадь и кунтами бегаем бегаем еще рвот очень высосала на О, нашество, он он такой же как мин короче первое, первое хочу О, опять пик на ведьма права я могу помочь если захочу как поживаете, месяц хо. все еще печете вкусные пироги по пироги для моему мир могилы на <свист> <свист> <свист> Низкий шрифт, я скоро ослепну. Я Разработчики, уйо. А кто-нибудь спросил, что Мария об этом думает? Во мне силен Дараидан, хочу. Также все понятно. Что? Почему я нажал один? Ведьма, давай ведьма. Ведьма! Ведьма. А. Ну, давай, Бонни, Клайд, давай, Бонни Клайд. Конечно, большая Бонни, отлично, бля. давай. Ну Я уже устал материться. Можно буду материться? Так, что... идем на обрыв suicide suicide Опс, упс. упс. Че сейчас тебя там это посадило? Да, в тюрьму, что ли? О, так, прыг-скок, прыг-скок. <laughs> Профессионально это. Разработчики старстейбл. Thank you, Merci. баку, бля. Бросаемся, -а. Что это? Столбы какие-то деревья здоровые ты, Да. Кайф, кайф. Санк юси, поучим здесь видео тай uh, uh, comments и лайк на здесь видео. До Нормально?